Сегодня у нас в работе мотоцикл Honda. Укрыли ключей. Разобрали замок зажигания. Открутили вот эти болты без высверливания. Сейчас будем изготавливать ключ по замку. Значит, ключ изготовлен. Никаких изменений в конструкции. Пластины как стоят, так и стоят. Все, мотоцикл готов к сборке. Значит, ключ изготовлен. Никаких изменений в конструкцию. Пластины как стоят, так и стоят. Все, мотоцикл готов к сборке.